расскажу о прихедере. Кто-нибудь знает, что такое прихедер? Вот тут мне отвечают, что это шапка письма. Ну, это близко к истине, но не совсем так. Прихедер это тот текст, который вы видите после темы. Это самое, что не на есть макушечка вашего письма. Вот вы можете видеть на скриншоте этот скриншот моей, где моей почты. Прихедер это то, что идет после темы. Прихедер — это, можно сказать, нововведение, не так давно он существует в рассылках, вернее, не так давно его используют в рассылках email-комплейтов. Раньше вместо прихедера использовали информацию, которая не несла никакого логического смысла. Очень часто вверху вашего письма была ссылка отписки. Ну вот скажите, зачем получателю видеть тему письма, вашу хорошую, выдуманную тему письма, и потом сразу ссылку отписки? Ну, глупости. А Тем более сейчас идет тенденция к мобилизации, и все переходят на мобильные устройства, планшеты, смартфоны. Вот. И там меньше, все меньше и меньше остается места, скажем так, на, на то, чтобы разогнаться, на то, чтобы завлечь пользователя на ту же тему. Вот. Поэтому префедер, он очень важен. Вот и мне тут пини напишет в чате, что не стоит писать, открою версию тут очень правильно. К тому же часто пишут несущие смысла, несущую смысл информацию, допустим там несущие смысла альтернативные тексты, альты у картинок. Если там логотип подпись на лого, ну лого и что. Вот цель вашей рассылки именно завлечь пользователя, заставить делать те действия, которые нужны вам в первую очередь. Я хочу вам показать сейчас несколько примеров прихедеров. Если вы не хотите, чтобы прихедер бросался в глаза, вы можете, допустим, сделать вот, вот так: цвет вот, текста выбрать близкий к цвету фона. Таким образом, как вы видите на предыдущем слайде, прихедер будет виден получателю сразу же. Вот, теперь при переключении. Ой, это мы далеко зашли, при переключении на на письмо, на при открытии письма, он не будет так бросаться в глаза, сразу виден логотип, видны телефоны, видна информация, которую вы хотите донести. Или же прихедер может быть в виде аль альта у картинки, альтернативного текста. Как вы видите на первом примере, сразу же после э, темы письма вверху стоит картинка. Картинка постоянная с постоянным текстом. Однако, у этой картинки, у этого изображения вы можете, вот видите, подсвечен. Подсвечен, получается, у нас альтернативный текст. Вы задаете любой альтернативный текст, таким образом, получая одно и то же изображение, пользователь у вас видит разные префедеры. Можно актуализировать э, недельные рассылки, месячные, в общем, любые регулярные рассылки. Если же вы хотите, чтобы пользователь, получатель вашего темплейта, Обратил внимание на ваш прихедер, например, вы хотите разместить ваш логан в прихедере, тоже достаточно часто используемый рекламный ход, вы можете его выделить, как на следующем примере, контрастный цвет на контрастном фоне. Кого-то а Возникли вопросы по поводу прихедера, может что-то стоит уточнить? Сколько символов? Для прихедера нет четкой фиксации, сколько символов в Нужно задавать. Это все зависит от настроек веб-клиентов и веб-сервисов получателя. Ой, даже от разрешения монитора. Например, чем шире строка, тем больше влезет символов. Но ну как бы так принято, что префедер – это не абзац, не два абзаца. Предложение. Чем четче, яснее вы выскажете свою точку зрения э, Свою тему в прихедере, тем больше шансы на открытие вашего письма. Это как бы расширение темы, вашей темы. Вот, да, Янина очень правильно говорит, в каждой по-разному. По Я повторюсь, нет четких ограничений в символах на заголовок или на прихедер. Все опирается на здравый смысл здравый смысл и логику. Так, перейдем дальше к стилистике. Ответьте мне, пожалуйста, как вы считаете, должна ли стилистика шаблона наследовать стилистику сайта? Вот мне отвечают, что да, должна наследовать. Да, вы абсолютно правы, стилистика должна прослеживаться. Стилистика должна прослеживаться, так как при переходе допустим, с вашего пользователь открыл, получатель открыл ваш темплейт, и при переходе на сайт он должен видеть, что это да, это действительно вы, он не должен быть удивлен, там, открыл какой-нибудь готичный темплейт при переходе на женский розовый цветочка сайта. Это будет как минимум странно. Однако, сначала я хочу рассказать о исключении. Если у вас есть регулярная рассылка, которую вы... Рассылайте вашим получателям раз в неделю, раз в месяц или нерегулярная периодичная рассылка. Но вы хотите, чтобы ваше письмо выделялось среди потока ваших же писем, да и, в общем-то, среди потока писем ваших конкурентов или других компаний, от которых получатель принимает письма, то имеет смысл сделать индивидуальную рассылку. Например, на слайде вы видите индивидуальную новогоднюю рассылку. Для компании «Софира», как вы видели выше, я сейчас верну, вот, вот это вот так вот выглядит рассылка для регулярной, обычной, периодичная рассылка для компании «Софира». И вот так вот выглядит новогодняя рассылка. Как вы видите, разница есть и разница не заметить сложно. Поэтому праздничные рассылки имеет смысл делать индивидуальными. Дальше вы можете видеть… Нашу рассылку компании Е-почта новогоднюю поздравительную. Она тоже имеет индивидуальный дизайн, не схожий со стилистикой сайта. Для того, чтобы выделяться на фоне других. На фоне других поздравлений. Разница. У кого-то есть вопросы по поводу индивидуального дизайна? Вот здесь именно отвечает правильно пользователю с нитом «Зверюха». Чем длиннее ваш заголовок, тем короче будет прихедер. Да, все правильно. Это зависит от настроек получателя вашего. Ну, вот как вы видели на первом слайде, получателя вашего письма. Вернемся к первому. Ой, это мы далеко зашли. Вот, видите, короткий заголовок, длиннее прихедер. Длиннее заголовок, ой, тема письма, длиннее тема письма, короче прихедер. Все просто, все логично. Пользователь с спрашивает, нужно ли делать индивидуаль... регулярные рассылки индивидуальными. Светлана, регулярные рассылки должны, разумеется, они должны иметь какую-то индивидуальность, но они должны быть схожи со стилистикой вашего сайта. Потому что если ваша каждая рассылка будет новая и неповторимая, это, конечно, здорово, но... Получатели не смогут узнать, что а, вот это вот компания, вот от него что-то мы новенькое ждем. Они откроют, опа, что-то незнакомое. Ну, как бы этот фактор может сыграть вам руку. Так, перейдем дальше. Теперь мы поговорим о наследовании стилистики. Вы можете видеть на примере. Это компания LOD. Какие мы создавали рассылки. Вот я вам показываю стилистику сайта. И вот такая вот стилистика письма. Вот такой вот был создан. Перескочили. Облом письма. Как бы письмо не должно полностью повторять сайт. Но базовые элементы, цветовая гамма, изображение обязательно должны использоваться ну, не обязательно, но очень желательно, чтобы использовались одинаковые. А я хочу еще уточнить такой момент: технические картинки для писем должны быть оптимизированы, то есть должно быть сжатие, должен быть выбран оптимальный размер и формат. Это как бы очень желательное условие, потому что, ну потому что письмо с большим весом оно будет долго во-первых, если у вас большая очередь рассылки, она будет долго отправляться. Во-вторых, может плохо отображаться у конечного получателя. Другие примеры. Вот, например, сайт компании «Терминал». Вот такая вот для них была сделана информационная. Вот такой вот информационный шаблон рассылки. И для примера вот сайт компании «Белагро». И вот такой вот информационный. Вот такой вот, вот такая вот была выбрана для них э, вот такой вот э, шаблон. С цветами. То есть, как вы можете видеть, я немножко полистаю вперед назад, как вы можете видеть, рассылки полностью не дублируют стилистику сайта, но элементы, цвета, э, шрифты по возможности сохраняются. К сожалению, нельзя использовать в рассылках шрифты несистемные, так как, ну, так, например, как на сайте, так как нет гарантии, что этот шрифт будет использоваться у получателя. И если ваше, если ваше письмо содержит в себе тексты, которые являются элементом дизайна, допустим, там вычурные заголовки, то у получателя может быть вообще неожиданный результат не тот, которого вы хотели добиться, и, в общем-то, это плохо. плохо, потому что мы должны прогнозировать все, что будет видеть получатель, чтобы привести его к конечной цели. По поводу содержания, по поводу дизайна, оформления, очень хотелось бы заметить, что все, что может быть картинкой, должно быть картинкой. Лучше не использовать фоновое изображение. Вот вы видите в примере, сейчас на, на экранах. Фоновое изображение так было сделано по просьбе заказчика. И на самом деле это изображение идет не фоном, а картинка, вставленное, вставленное изображение в тело письма. Данный заказ, заказчик данного письма. Он очень продвинутый пользователь. Он умеет пользоваться графическими редакторами, и он может менять тексты и ссылки в графическом редакторе. Для тех же, кто не обладает подобными навыками, лучше делать, например, как сделано для компании лот. Отдельно изображение под изображением текст, не накладывать кнопки на изображение. И не делайте изображение фоном так, как некоторые почтовые клиенты, такие как Outlook, например, вам просто не покажут вашего фона. У них есть такая возможность, но там нужны танцы с бубном, которые не хочется выполнять обычным людям, которые делают рассылки и не хотят погружаться в технические подробности. Если вопросов нет, то перейдем тогда к следующей. Следующему тезису нашего вебинара темы писем. Вот вы видите на примере анализ письма на основе работы с компа компанией LOD. ЛОТ это авиалинии польские, у них нерегулярные рассылки и для них выбран был вот именно вот такой вот дизайн, где у них есть основная базовая какая-то акция. Вот, для нее большая картинка, большая кнопка, мы акцентируем на этом внимание, плюс у них продолжительные э, по времени, более продолжительные по времени акции, как бы быть постоянные, мы их во вторую очередь показываем, ну и соответственно, вкратце, лучшее предложение для бизнес-класса или лучшее предложение недели, э, показываем, Можем можем, допустим, эту информационную часть оставлять в то меняя только верхнее акционные предложение, Или же если данные предложения становятся не актуальными, то менять и предложение ниже следующее контентные. Вы дальше можете на следующем слайде видеть бизнес предложения для компании Signum. Компания Signum занимается реставрацией фото и данный темплейт, данный шаблон был предназначен для того, чтобы ознакомить аудиторию с ее услугами. То есть вы видите логотип для узнавания, несколько примеров работ и краткое описание, вот, чем занимается компания. Это в идеале должно все поместиться на один экран, ничего лишнего, ничего навязчивого. Я забыла упомянуть, все, что может быть кликабельным, должно обязательно быть кликабельным. У вас должны быть переходы на соцсети, если у вас есть иконки соцсети, обязательно должны быть переходы на вашу группу, обязательно должны быть переходы по слогу на сайт, чтобы человек, если у него возникло желание, мы его к этому ведем, он должен кликнуть и уйти на ваш сайт, если у вас какие-то акции есть, допустим, как вот у компании LOT. Кнопки, все кнопки информационные, забронировать и так далее, они должны вести на нужную страницу. Тут у меня спрашивают, много ссылок будет, не попадет ли в спам. Понимаете, это зависит от структуры вашего письма. Смотрите, сколько, сколько ссылок получается у компании LOD. 3-4 кнопки и 2 ссылки. Да, тут немножко у меня дублируется на скриншотах ссылки. И один заголовок. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ссылок. Это если не считать соцсети. Вот. Это получается около десятка, нет, больше, наверное, около 15 ссылок. Если вы будете соблюдать другие правила создания ваших писем, создания шаблонов ваших писем, то в оно не попадет. То есть, если сугубо из-за обилия ссылок, если спам-фильтр у получателя настроен не жестко, ваше письмо спам не попадет. Но если вы помимо обилия ссылок будете еще использовать адские цвета, очень контрастные, будете использовать картинки, не будете использовать альтернативных текстов, будете использовать капсы, восклицательные топ восклицательные знаки, будете пренебрегать стилистикой написания письма, то ну да, тогда прямая дорога спам. С другой стороны, даже обычные текстовые письма попадают в спам из-за того, что у получателя жестко настроен спам-фильтр. Бывает и такое. Так, перейдем дальше. к Компании Сафира. Расылку праздничную рассылку для компании Сафира вы уже видели выше новогоднюю. а ага. сейчас вы можете видеть... Письмо, бизнес-предложение от компании «Софира». Опять-таки выделено основные направления их развития, основные направления их работы. Также ссылки с переходом на сайт компании, небольшая информация. В общем, рассылка была предназначена для того, чтобы ознакомить получателей рассылки с компанией, с ее сферой деятельности ходим к следующей нашей рассылке и мы видим рассылку для авиакомпании Lot. Как я уже выше упоминала, сейчас аудитория все больше переходит на мобильные устройства, планшеты, мобильные телефоны, смартфоны, поэтому будет прекрасно, если ваша рассылка будет адаптивной. Это новый тренд в веб-дизайне, и он уже добрался и к темплейтам, email-темплейтам. Несмотря на то, что не все почтовые клиенты, не все сервисы поддерживают эту технологию, но все-таки мы должны учитывать и как бы рассчитывать на тех на тех получателей, которые, на, тех, на те сервисы, которые все-таки идут в ногу со временем вот, и поддерживают вот экспресс-3.0, респенсивность, адаптивность. Вот. И здесь вы можете видеть рассылку, письмо для мобильного, для компании LOP. Оно нарезано на три части, так как оно получается узкими и специально расширенным под мобильный. Увеличенные ссылки, увеличенные шрифты, большие кнопки, чтобы проще было... Попасть и перейти опять-таки на сайт. Нету двух-трехколоночного дизайна. Здесь одноколоночный дизайн это основное правило для горки шаблонов. Да, и в общем-то сайтов для мобильных устройств. Вот, опять-таки, систекабельные, вот кнопки кликабельные вот обязательное условие. Теперь перейдем к футеру. Обычно к футеру. Создатели и рассылки создателей шаблона уже немножко устают и думают, что они разместили все, что надо. И на футера, как правило, большого внимания никто не обращает. Футеры пишут, ну, логотип, ну, может быть, соцсети. То есть футер считает считается чем-то таким мелким не и неважным, а очень-очень грязным. Если вы считаете себя серьезной организацией, стоит в футере указывать ваш физический адрес. Добавление в кутере вашего физического адреса или адреса ваших филиалов, дублирование ваших телефонов, создаст у получателя как бы, впечатление вашей надежности. Понятно, что вы не шарашки шарашкина контора, что вы там не, знаю, не снимаете офис за углом. Вот Вы можете видеть на скриншоте компанию «Белагром», «Белагросервис», здесь есть физический адрес их основного филиала и… Большое количество из дополнительных филиалов, допустим, если получают рассылку пользователи по всему СНГ, они могут найти свой город или ближний к своему городу и позвонить. И получается, если вы не москвич, вы не потеряетесь, получив такую рассылку, что же мне делать? Ну, ну вот пришла рассылка и что дальше? Поэтому физический адрес в скутере это очень важно. На Западе это как бы установлено на законодательном уровне. У нас, к сожалению, это пока губа на добровольных началах. Но я повторюсь, если вы укажете, вот видите на следующем скриншоте, скриншотах, если вы укажете физический адрес, это будет большой плюс для вас. И кроме того, дугирование телефонов – это очень хорошо для хутера. Особенно для писем, которые информационные, которые длинные, вряд ли получатель захочет перематывать наверх, это надо его очень как-то очень заинтересовать. А тут, если у него будет под рукой ссылка, то, ну, даже если он не хочет, он может тыкнуть. Поэтому давайте не терять таких получателей, вот, и указывать снизу и телефоны, и дополнительно имейлы, и физический адрес. Да, вот еще хочу заметить, что Хоть мы говорим сейчас о имейл-рассылках, обязательно указывать, если у вас есть телефоны, указывать их в имейлах, потому что инертность человеческой психики такова, что многие не будут вам сразу писать или могут не пойти на сайт, но предпочитают живой контакт. Если у вас есть живой оператор, сидит на линии, то многие просто позвонят, не будут вычитывать, не будут искать на сайте, но позвонят. И узнают интересующую их информацию, особенно это актуально, например, для веб-магазинов, для для интернет-магазинов. Вот. Таким образом, вы, не указав дополнительно номера телефона, рискуете потерять клиента. Что нехорошо и что нам очень-то не... Я закончила с основной информационной частью моего доклада и с удовольствием отвечу на ваши возникающие вопросы. Пишите, пожалуйста. Заказать шаблон. заказать шаблон вы можете на нашем сайте, разделе, на сайте epoch.ru, в разделе шаблоны. Есть такая возможность, это продать продукт шаблона. Там есть примеры наших шаблонов, объяснение, сделанных с нами шаблон, объяснение, что это, зачем было сделано, зачем вам нужен шаблон. И, в общем-то, при наличии вы можете, ой, при желании вы можете заказать себе шаблон. Так, Второй вопрос. Можно ли использовать базу 1М для, для рассылки в другом, похожей тематике? Да, разумеется. Если вы сможете адаптировать, если у вас схожая тематика, и вы адаптируете стилистику шаблона, то почему бы нет, если вы способны это сделать? Да. Есть ли какая-то семантическая последовательность в оформлении письма, типа тега H1, H6? Да, разумеется. До тега H6 обычно в темплейтах, в шаблонах писем не доходит, но тега H1, здесь такая же, такой же принцип, как при создании сайта, как при семантике, допустим, вашей индексной страницы или, допустим, лендинга от шаблона, по сути, Является упрощенная копией лендинга, без наворотов, без форм, без экшенов, просто статической формой лендинга, если вам будет это понятно. Меня спрашивают, сколько в среднем нужно шаблонов для новостной рассылки в течение года. Это очень индивидуальное решение. Зависит от того, как часто у вас происходит обновление. Если, допустим, вы интернет-магазин, и у вас обновление каждую неделю, ну, считайте, или вам нужен индивидуальный шаблон, или вы хотите знать, сколько индивидуальных шаблонов с разной стилистикой нужно в течение года. Если у вас есть один шаблон, используйте его для всех новостных рассылок. Меняете изображение, там, допустим, главный товар, акции, Uh -huh. Опять-таки, это ваше индивидуальное решение, ну, допустим, я бы выделила, да, вот мне спрашивают на праздники, я бы выделила именно праздники 8 марта, женщины любят получать подарки, Новый год, партнеры любят получать подарки, например, на Новый год очень актуально сделать шаблон сейл Скидочный. Вот, вы можете придать ему индивидуальный дизайн, даже если вы, допустим, не интернет-магазин, а доставляете какую-то услугу постоянную на постоянной основе. Вы можете тоже сделать скидочный шаблон. Получатели любят это. Новый год, 8 марта. Какие лучше цвета, яркие или нет? Цвета лучше использовать контрастные, но не яркие допустим контрастные это белый на темно-сером яркие это красный на желтом я понятно выражаюсь не лучше не использовать крайних палитру крайних цветов в в общем не лучше не использовать ярко-красный ярко-желтый ярко-синий ярко-зеленый если вы будете использовать обилие разных цветов в вашем письме, это повысит ваше вашем таблоне, это повысит возможность вашего попадания, попадание вашего письма в спам, к сожалению. Они такие, они только тебя-то ждут. Они самообучаются. Ну, нас с вами, между прочим, самообучаются. Но, с другой стороны, они же потом нас с вами защищают. Какой вес письма у меня спрашивают? Раньше рекомендовали вес письма, чтобы не превышал ну, но реально с использованием изображений добиться такого веса подгружаемыми изображениями маловероятно. То есть либо вы рассылаете письмо, которое легкое, быстро отправляется, но в нем мало изображений и мало индивидуальности. То есть все, весь дизайн вы задаете, допустим, фоновыми цветами, можно задавать при помощи бордеров, при помощи вложенности, там, пятого, шоу, седьмого, восьмого уровня. Да, так тоже можно делать. Либо же, если у вас интернет-магазин, вам не удастся избежать большого веса для письма. Поэтому вес письма носит сугубо рекомендативный характер сейчас. Тем более интернет сейчас у всех хороший, ну вот как бы старые рекомендации я вам озвучила, старые ограничения сейчас, четких ограничений нет. Меня спрашивают, какие форматы использовать для графических материалов, JPEG или PNG. Используйте тот формат изображения, который меньше весит. Это зависит от вида вашего изображения. Если это фотография, то это JPEG. Если у вашего изображения мало цветов, это PNG. Однако стоит учитывать, что, допустим, ZEBAT, он не умеет отображать прозрачность PNG, если вы не указали фиксированную ширину и высоту. А вот еще важный момент. Ваши изображения должны стопроцентно соответствовать фикадным размерам. То есть, если вы ставите, допустим, изображением в 1000 пикселей и в CSS укажете там, 300 пикселей, вы, возможно, увидите, вы, не, вы, вы у себя увидите э, со стилистикой CSS, с размерами CSS изображения, но получателю письмо разорвет вашим изображением в 1000 пикселей. Это вот такой вот момент неприятный, так бывает. Поэтому изображение должно стопроцентно соответствовать, размер изображения должен соответствовать указанному. Шаблон плюс вложение. Нормально. Шаблон плюс вложение. Лучше вы, лучше вы не используете вложение, как бы если вы хотите подать информацию, подавайте ее в самом шаблоне. Тем более, что сейчас позволяют как бы, почтовые клиенты сформировать, даже если у вас нет шаблона, вы можете вставить картинку непосредственно в тело письма. Вот, а вложение, ну, не так, что ваше вложение откроют, если оно там снизу. Вот, а если вы, у вас есть шаблон, и там указано, что внизу вложение, допустим, наше, наши цены, наше коммерческое предложение, все равно лучше вставляйте это в тело письма или сделайте отдельное письмо в серии писем. Не, не надо запис, записывать в одно письмо сразу всю информацию. Если вы пытаетесь одним письмом задать себе клиента, одним единственным, и сразу вывалить на него все, человек не устремит, у него есть какой-то лимит, скажем так, и никто не будет читать полотнища текста и переходить, допустим, смотреть третьему вложению. Это нужно вам, но это не нужно им. Поэтому ну, не заставляйте их так делать, но все равно на это мало, мало поведутся. Спрашивают динамические картинки G GIF. Да, гиппу возможно использовать, но есть большой нюанс. Во-первых, гиппи анимированы, они сильно много весят, это утяжелит ваше письмо. Или же у них будет плохое качество, низкое качество. Вот. И к тому же, допустим, в отображаются отображается только первый кадр вашей гиппи. То есть вы можете ее использовать для анимации, если, если вам так хочется. Но вы должны учитывать как бы, нюансы, что ну, да, письмо будет тяжелее. Да, некоторые не видят последующих кадров. Если это для вас важно, тогда их лучше не использовать и подавать информацию о дичетам плейлиста. Вот мне подсказывают, что вместо вложений лучше давайте ссылку в дропбокс дропбокс на Диск. Многие хотят письмо с флэшем. Флэшем на данный момент нету такой возможности рассылать письма именно с флэшем. Есть возможность псевдо делать псевдо флэш, допустим псевдо видео, когда вы заворачиваете скриншот изображения картинки, заворачиваете в, <coughs> в ссылку. Таким образом получатель получает вашу псевдовидео, ваше псевдовидео. Многие почтовые клиенты почтовые, да, почтовые клиенты Gmail, например, или Mail.ru, если не ошибаюсь, они умеют показывать видео с YouTube, уже подхватывая его. То есть, ваш получатель нажмет на псевдо, ваше псевдовидео, не зная о том, что это картинка, и получит воспроизведение видео. то есть Вот такая вот возможность сейчас техническая существует. А Полноценный флэш, как, например, флэш игры, флэш сайты, ставить нельзя в темплете, точно так же, как нельзя JavaScript ставить. К сожалению, все почтовые клиенты, особенно десктопные почтовые клиенты, просто повырезают и не будут поддерживать эти функции. То есть... Если вам не важна конечная, конечный результат у всех получателей, вы ну, можете это проигнорировать. Но если вам важно знать, что, что получит каждый ваш получатель, тогда ну, пока нет такой технической возможности, Мы все очень ждем. Сейчас мы будем завершать наш вебинар. Приятно было пообщаться.